Привет всем! На трубке как обычный Антон. Дрифт-машинки это отдельный вид искусства. Это то, за что мы любим весь автопром. Это возможность показать себя с самой неожиданной стороны, создав настолько уникальную и неповторимую тачелу, что даже самый заядлый фанат удивится. И как вы уже поняли, именно о таких проектах сегодня и пойдет речь. Ну а перед началом выпуска не забудьте поставить этому ролику лайк, подписаться на канал и прожать колокольчик. И не забывайте про конкурс в конце видео на 1000 рублей. А я желаю вам приятного просмотра и поехали! Обычно машинки на пульте управления какие-то маленькие, особо незаметные и непривлекательные. Но это точно не относится к данному оранжевому мустангу. Во-первых, его на фоне остальных выделяет топовая подсветка. Она смотрится ровно так же круто, как и подсветка на настоящих полноразмерных машинах. Во-вторых, мустанг имеет шикарный оранжевый цвет, который делает из него настоящее яркое пятно. Ну а в-третьих, конечно же, я не мог не упомянуть его дрифт-способности. Они действительно на высоте. Конечно, быть может, вся заслуга здесь исключительно в водителе, в том, кто находится за пультом управления машинкой, но это не исключает и технические возможности Мустанга. Исходя из всего сказанного, я ставлю машинке 10 чистейших баллов из 10 Стоят себе порши, легендарные тачки других марок и нервно курят сторонки. Ведь пока они отдыхают на арене, выступает неподражаемый Буз, способный дать фору в дрифте любой скоростной легковушке. Самое удивительное, что, кроме восхитительной маневренности, столько крупный транспорт также потрясающе разгоняется и держит эту самую скорость. Ну а то, как он обходит фишки, это вообще высший пилотаж. Смотрел я этот ролик и никак не мог понять, как люди вообще сделали такой сбалансированный вид транспорта. Может им стоит идти в полноразмерное автомобильное производство и переворачивать всю индустрию, а? С 2004 года Porsche 911 предлагал невиданное разнообразие. Он выпускался в вариантах купе и тарго, кабриолет и спидстер с задним и полным приводом, с узким и широким кузовом. Эти сравнения можно продолжать еще долго, но их суть одна. Совсем скоро на рынке появился 997 и впитал в себя все самое лучшее, прибавив в динамике и агрессивном виде. Получился вот этот красавчик, которого вы сейчас перед собой наблюдаете. Да, он выполнен в незрачном и скучном на первый взгляд цвете. Но та динамика и скорость, с которой он едет, затмевает все минусы и оборачивает их в плюсы. Авторам этой игрушечной машинки удалось сделать из нее настоящего монстра дорог, который готов потягаться с любым не только в дрифт-мастерстве, но и в гонках по прямой дороге. Nissan S-130 – спортивное купе, выпускавшееся в Японии с 1978 по 1983 год. Во многих магазинах это был настоящий эксклюзив, которым могли завладеть лишь самые изысканные и обеспеченные автолюбители. Наша машинка, которую вы сейчас видите, вобрала в себя все лучшие решения инженеров оригинального авто, получила ярко-синий окрас и потрясающий детализированный салон. К слову о детализации, она здесь проглядывается совершенно во всем. От малейших значков на капоте, до ограненных дисков или каких-то элементов внутри салона. Не знаю, я бы на такой крутой тачке, пускай даже игрушечной, на улице не катался. Оставил бы ее где-нибудь у себя дома на видном месте и любовался каждый день. Ловил бы от нее силы, энергию и вдохновение». Ну, конечно, какой же мог быть выпуск о дрифт-машинках без BMW? Марки, которая буквально была создана для того, чтобы угодить всем потребностям фанатов агрессивного, скоростного и маневренного стиля вождения. Ну а поскольку мы ребята образованные, аккуратные и правильные, мы не станем гонять на настоящей бэхе по дорогам общего пользования и нарушать ПДД. Мы создадим точную копию нашего авто и поместим ее на трек для игрушек, где и выплеснем всю энергию. Вы удивитесь, и с первого раза не поверите, но такой метод действительно работает». Если перед вами подходящая тачка, конечно же. А этот синий демон именно таковой и является. На очереди у нас снова грузовая тачка, которая готова дать фору каждому седану. Это Сузуки Кэрри, легендарный минивенчик первого поколения, выпускавшийся до 1998 года. Авторы этого проекта немного подредактировали оригинальную внешность авто под свой дрифтерский лад, сделали морду более легкой и в то же время агрессивной соблюли баланс веселья и резкости, но и получили по-настоящему качественный продукт, шикарно показывающий себя на дороге. А впрочем, вы это уже и сами поняли. То, как этот грузовичок от Сузуки стоит на дороге, удерживается в поворотах и набирает скорость – это просто нечто. Если этот минивэн – живая легенда мира игрушек, то тачка, о которой сейчас пойдет речь, выступает в роли настоящей легенды мирового ралли. Знаете, что такое янг Таймеры? Все мы слышали про олд-таймеры, но есть автомобили, которые уже стали классикой, но по году своего выпуска их еще нельзя отнести к настоящим классическим автомобилям. В последние 10 лет рынок янгтаймеров активно развивается. Некоторые модели на аукционах дорожают на глазах в 5-10 раз. К чему я это все? На этих кадрах вы все время видели настоящего представителя янгтаймеров. Ланча Дельта HF Интеграл. И тут вы спросите, а что в нем такого крутого? Ха, согласен, хотя это авто и выглядела стилево по тем временам, кровь в жилах из-за него не закипает. Тем не менее в судьбу тачки вмешался автоспорт. В 80-х эти машины активно выступали в международном чемпионате по ралли в самой топовой группе «Б», гоняясь на специально построенных «Ланча Стратос». Система полного привода была унифицирована с гоночным Delta S4 Group B, а под капотом разместился двухлитровый восьмиклапанный мотор с турбонагнетателем «Гаррет», выдававший 165 лошадиных сил. И это был еще не конец их развития. Короче говоря, машина просто огненная, поверьте мне на слово. Хотя чего ходить вокруг да около и забивать себе голову спорами о том, какая из тачек была круче остальных. Давайте лучше взглянем на всем известного представителя автоспорта Nissan GTR. Эта игрушка, хотя таким словом называть ее даже как-то оскорбительно. эта машина, офигительно дистанционно заводится и издает похожий на настоящий звук мотора. У нее работает всеразличная подсветка, в зависимости от оборотов меняются звуки, внутри включается свечение. Ну а про фантастический внешний вид я вообще молчу. Как вам такая моделька? А? По-моему, она просто на все 200 баллов из 10. Что скажете? Скажу честно, насчет следующей машинки я знаю не особо много. Это какая-то старенькая Toyota, которую я вообще никогда прежде не встречал. Тем не менее, она мне чем-то доприглянулась. Не знаю, то ли это из-за желтого оттенка, привлекающего взгляд, то ли из-за чисто выполненного проезда с удивительными дрифт-способностями. Не знаю, а что по ней думаете вы? Напишите в комментариях. Ах да, и еще, если вдруг кто шарит насчет этой модели и каких-то прикольных фактов о ней, прошу поделиться этим все там же под видео. Ну а это шикарнейший гольф, о котором знают все и каждый. Данная модель была специально доработана для участия в шоссе на кольцевых гонках. Выполнена тачка в масштабе 1 к 10, имеет электродвигатель, полный привод, светящиеся фары, а также задние огни. Плюс ко всему здесь большое внимание было уделено амортизаторам. Проще говоря, эта машинка-конструктор. Ее постоянно можно как-то дорабатывать, подстраивать под себя. К примеру, на этом видео можно заметить адаптацию под дрифт, получившуюся более чем красиво. Среди прочих машинок просто нельзя не отметить вот эту модель Skyline, вышедшую в 1985 году. На него впервые был установлен двигатель серии RB, который оснащался оригинальной системой впуска NISC. Вдобавок к этому здесь к каждому из шести цилиндров подходило по два впускных канала, один из которых перекрывался заслонкой на частичных нагрузках, что улучшало смесь образования. Также была впервые применена система HICAS, которая обеспечивала при воздействии с рулем поворот не только передних, но и задних колес с помощью гидравлики, благодаря чему улучшалась управляемость автомобиля при заносе и увеличивалась безопасная скорость прохождения поворотов. Мощность мотора RB20 d достигала 190 лошадиных сил и 240 нанометров крутящего, при таких возможностях, как говорится, грех не выиграть все гонки. И вот этот малютка, построенный энтузиастами по всем канонам инженерии оригинала, выполняет обязательства с высокой поднятой головой а это очень маленькая юркая и шустрая желтая мазда которая любой даже самый темный и угрюмый день сделает ярким веселым и жизнерадостным как минимум в этом ей поможет мощнейший двигатель и малый вес а что эта комбинация дает все знают правильно удивительный рывок и не менее поразительную способность дрифтить в принципе это данная мазда зрителям и показывает ну а это уже что-то, как говорится, на современном. Перед нами модель топового Мерседеса в обвесе AMG. И, как известно, этот пакет также дает лучший звук, небольшие корректировки в настройке машинки и прочие ништяки. Авторы проекта именно это и учли, сделав мерс по всем канонам мастерства оригинала. Получился из этого удивительный монстр, готовый разрывать всех и вся на дрифтовых дорогах. Интересно, справится ли тут Мерс с вот этими двумя? Двумя не разлей вода братьями-акробатами, готовыми поддержать друг друга в самый непростой момент и выстоять даже на сложнейшей трассе в мире. Не знаю, смотрю на этот внешний вид, на то, как машинки показывают себя на трассе, и мне неспокойно за тот навороченный современный Мерс. А как думаете вы, кто победил бы в этой гонке между ними? Хотя, лично мне кажется, что вообще важнее всего не то, на какой машинке ты ездишь, а то, как ты это делаешь. Вот, к примеру, автор этого видео и проекта по совместительству на самой обычной самоделке показывает настоящий мастер-класс. Безусловно, я не умиляю заслуг инженера данного авто, но оно ведь явно уступает предыдущим по некоторым параметрам. Тем не менее, на дороге смотрится наверняка не хуже. Помните старые бэхи? Не знаю, как это объяснить, но у каждой из них есть какой-то особый вайб, особый стиль и образ жизни что ли. И данный вариант не является исключением. Сделали его настоящие мастера своего дела. Вот эти двое. Смотрел я на эту бэху и с самого первого момента, с первой секунды она привлекла мое внимание. То ли из своей предрасположенности к ретро-стилю, то ли просто красивейшим серебристым окрасом, а быть может вовсе не менее поразительным дрифтом. Не знаю, но что-то определенное в этой машинке есть. Кстати, если у вас есть свое мнение на этот счет, то обязательно поделитесь им в комментариях.